Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня я бы хотел вам рассказать про неадекватных людей. Фильм довольно странным названием, казалось бы, и в процессе фильма трудно понять, кто из них неадекватный. Однако, фильм довольно смешной, прекрасная комедия. Можно посмотреть вечерком там, подпивайся нормально, с другом, с подругой, не знаю, с сестрой с братом. Родители ничего не поймут из этого фильма. Кстати, в этом фильме широко поднимается проблема отцов и детей, осуждение общественности, тусовок, отношений. В общем, довольно интересный фильм, иногда проскакивают очень интересные мысли в нем, но это нужно посмотреть. Что хорошего в этом фильме? Да не знаю, что хорошего? Очень клевые актеры. Ингрид талеринская любимов. Много актеров из интересных сериалов наших любимых. Из других фильмов. Так вот. Э, фильм прекрасный для того, чтобы посмотреть вечерком, расслабиться, посмеяться. Если у вас нет чувства юмора или э, вы старпер, то не стоит смотреть этот фильм. Э, надеюсь, когда-нибудь его перейдут на английский язык. Вряд ли, конечно, они ничего не поймут. Ну да ладно. Фильм однозначно рекомендую к просмотру Потому что критиковать не за что Похвалить вроде бы особо тоже не за что Но эта комедия Не стоит там как-то завышать требования к нему Так вот Что хочу сказать Этот фильм однозначно рекомендую к просмотру Если вы не поймете, то флаг вам в руки Идите далеко и надолго Приятного просмотра, кто поймет, тот поймет.